Друзья, очень часто бывает такое, когда ты приходишь в строительный магазин, вот у меня в частности, когда я прихожу в строительный магазин или гипермаркет, и хочу выбрать какой-то хороший инструмент, я часто не могу получить внятную какую-то хорошую консультацию. Сегодня я приехал в Макита России. В Маките сделали специальный такой демо-рум, где любой человек может приехать и попробовать своими руками какой-то инструмент, например, шуруповерт или гайковерт, и попробовать этим инструментом поработать. Вот Александр обещал мне сегодня показать, ну и, и вам тоже все это показать, да, как это работает, какие, какие инструменты тут есть, как он работает, где он находится. Александр, в двух словах расскажите, пожалуйста, что такое демо-ру и что вообще человек, который сюда приедет, может здесь попробовать. С удовольствием, Павел. Ну, во-первых, всем привет. А, находимся мы в самом центре Москвы, на, в московском шоуруме руме руме компании «Макита». Мы находимся рядом с метро «Маяковская» и «Новослободская», сюда может попасть на данный момент каждый желающий. Вы можете зайти на наш официальный сайт matita.ru и зайти в вкладочку деморум и там оставить свою заявку. Вам перезвонят и пригласят к нам. Что мы тут можем сделать и попробовать? Ну, во-первых, тут представлен весь актуальный ассортимент аккумуляторного инструмента Makita, как и 18, так и 40-вольтового. Мы можем это все пощупать, потрогать, посмотреть, посверлить, попилить. Также мы можем ознакомиться с нашими технологиями. Ну и что самое приятное, у нас есть прекрасная мастерская, в которой мы сможем еще и поработать этим инструментом и понять, нравится он нам или не нравится, подходит он под наши задачи или не подходит. В каких других городах есть так такие шурумы? А, на данный момент а, они существуют, но пока туда не каждый желающий может попасть. Угу. То в есть в, это, в этот э, демо-рум любой человек, то есть... Э строитель да. там не строитель участник который... кто интересуется любой диайвайщик может сюда попасть да единственное не просто зайти с улицы но и через заявочку которую можно оставить на нашем сайте угу. Александр, находясь у вас здесь в демо я вижу, у вас тут газонокосилки стоят, там пилы какие-то торцовочные. Торцовочные инструменты. Насколько большой ассортимент вообще у макита инструмента? Ну, на самом деле, у Макиты гигантский ассортимент инструмента. Это более 926 наименований различного. Mm -hmm. Если мы говорим про аккумуляторный инструмент, то на 18-вольтовой платформе уже больше 370 инструментов, mm -hmm. а на 40 вольтовке у нас более 50 инструментов. Это тот инструмент, который уже спокойно может mm -hmm. перекрыть любой сетевой инструмент. И 40 вольт, да? И 40, да и 18 под mm -hmm. определенные задачи прекрасно подходят. Что нам это дает? Независимость от сети, от перебоев света, когда они бывают на площадке. Uh -huh. Ну и это удобно и универсально. Uh -huh. И в принципе на данный момент именно мощности инструмента нам за глаза хватает, чтобы решить любые задачи. Я понял. То есть у вас есть садовая? Да? Если брать по направлениям, да, главное наше направление это общестроительный инструмент, также uh -huh. это садовый инструмент, который у нас очень широко представлен. Также у нас еще есть клининг. Это как аккумуляторное решение, так и сетевые. Клинка, это уборка, да? Это уборка, да, это различные пылесосы, mm. начиная даже от робота-пылесоса, который предназначен для суровых. не бытовой инструмент. И еще у нас есть общий, э, индустриальный инструмент. Это инструмент, который применяется на сборочных конвейерах. Ну и что еще? Даже одежда у нас есть аккумуляторная с подогревом и с охлаждением. Это круто, да? Хоть и даже лет. Александр, мы с вами разобрали, что у Макиты очень большой ассортимент, там разных газонокосилок, пылесосов, шуруповертов, таких пил торцовочных, даже вот есть музыка. Как теперь обычному человеку смертному во всем этом разобраться? Ну, разобраться, с одной стороны, сложно, но с другой достаточно легко. Если мы говорим про обычного обывателя, да, который инструментом пользуется не каждый день? Угу. А, в принципе, он может обратиться или к нашему любому дилеру, который угу. на нашем официальном сайте, опять же, указано на makita.ru, можно зайти в раздел а, «Дилеры». компетентные? Да. То есть все наши дилеры, монодилеры, угу. они все достаточно компетентны, то есть они вам всегда помогут разберутся. Если нам сейчас попытаться объяснить в двух словах, да, угу. людям, что, зачем и почему, мы поговорим давайте про аккумуляторный инструмент. У нас есть три линейки аккумуляторного инструмента. 12 вольт, 18 и угу. 40. 12 вольт – это легкий инструмент для легких задач, для легкого монтажа, ну, допустим, сборка мебели. Да, для сборки мебели нам вот такая штука излишним ну, да, да, да, нужна. Наверное. Для этого у нас есть платформа CXT. Там более 90 инструментов. Там есть и маленькие циркулярочки, лобзики, угу. и легкие компактные шуруповерты. Все такая легкая, для легкого применения. Угу. Если человеку нужно для дома, то она прям идеально подойдет. Даже есть там да, чтобы отверстие 6-8 бурить. Угу. Прекрасно. Если мы говорим уже про профессионалов, те, кто люди работают ежедневно, не выпуская инструмента из рук, угу. да, что профессионалу нужно для инструмента. От, от Емкость-аккумулятор хороший, крутящий момент. Хороший, чтобы был. Наверное, чтобы он не подводил еще Не нужно. подводил, ну, да, да, чтобы хорошо работал. И если по какой-то причине он вдруг сломается, нам что, нужен хороший сервис. Что да. такое хороший сервис? Чтобы мы могли прийти в сервисный центр, который рядом, они угу. очень далеко от нас. И в кратчайшие сроки запчасти были в наличии, нам его могли угу. починить. И мы радостно пошли дальше зарабатывать деньги. Правильно? Правильно. Для этого у нас есть 18 вольтовая наша линейка. Uh -huh. Она у нас называется LXT. Uh -huh. В ней 370 инструментов. Все, что мы практически видим здесь, за исключением двух позиций, это оттуда. Uh -huh. Мы можем взять и ударный шуруповерт, и шуруповерт, и циркулярку, и торцовку, и лобзик. Все, что нам надо, мы там получим. Что касается аккумуляторов, э, они у нас есть разные по емкости: от 1,5 А до 6 ампер. Угу. большой разброс. Как подобрать аккумулятор, который нам нужен? Полутора-2 а аккумуляторы мы можем увидеть здесь. Это нарядные легенькие батарейки. Угу. Они нам нужны для чего? Да, для легкого инструмента. Вот, возьмите шурповер. Угу. Он легкий, удобный, комфортный, он, Р работает. Да, он с бесщеточным двигателем У него достаточно большой крутящий момент, чтобы перекрыть, наверное, ну 90% задач, которые нам нужны угу. Да, вот дрели-шуруповерта Более объемные аккумуляторы 3, 4, 5, 6, они двухрядки То есть у них больше запас по энергии, мы можем работать дольше Да, и тем инструментам, которые потребляют больше энергии угу. Например, да, вот с той же вот торцовочной пилой вот ну, 5 ампер часов может сравнить 18 с 18-вольтовым сетевым инструментом или нет? А, смотрите, а ампераж и, и мощность это немножко разные вещи. Угу. Ампераж влияет только на продолжительность работы. Uh -huh. Если нам нужно именно что-то с, что с чем-то сравнивать, то это немножко другая история. Uh -huh. Скажем так, вот эта циркулярочка DLS600, вот с 5 ампер на установщик установщику дверей сможет обеспечить сборку ни одной, ни двух, и даже не трех uh -huh. коробок. Да, поэтому... Сравнивать не очень корректно. Соответственно, для более емкого инструмента, такие как ушем, как мощные дрилли, как э, да, надо подбирать аккумуляторы 5-6 А. Но ну, это мой совет вам. Пятерка вообще такая универсальное решение по цене и продолжительности работы, которую мы можем получить. Uh -huh. Скажите, вот отдельно можно купить эти аккумуляторы, зарядки? Там? Да, вообще вся философия именно нашей компании по подходу к инструменту, что мы никогда не навязываем ничего лишнего потребителя. Допустим, купили мы шуруповерт в полной комплектации с аккумулятором, зарядным устройством. Mm -hmm. Вот у нас есть две батарейки и дрель-шуруповерт. Все прекрасно. Нам захотелось купить ударную шуруповерт. Mm -hmm. да, кто-то его называет винтоверт, кто-то его называет импакт. Соответственно, еще одна зарядка, еще две батареи нам, в принципе, наверное, не нужны. Да, поскольку они потребляют мало энергии. Зарядки у нас быстрые. То есть вот эта батареечка на быстрой зарядке у нас зарядится всего за 15 минут. Это 2 ампер часа. Да. Что мы можем сделать? У нас есть комплектация Z. То есть это инструмент, который поставляется вот в таком виде. Со скобочкой, mm -hmm. без зарядки и. Тушки. Да, тушки. Ну, грамотнее говорить z комплектация. Если мы. Купили шуруповерт еще один у нас. И нам надо докупить следующий инструмент. Uh -huh. Мы можем просто купить отдельно батарею. Uh -huh. Мы можем докупить еще отдельно зарядное устройство, если надо. Мы можем докупить набор в MacPacy просто зарядка и аккумуляторы отдельно. Uh -huh. То есть вариативность гигантская. Под любую задачу можно подобрать. Все. Ну, то есть, если человеку нужен, если он занимается стройкой, ему нужно много инструментов, то проще купить отдельно зарядку отдельно купить аккумуляторы и Z-комплектацию. Mm -hmm. Ну, смотрите, да, тут два есть варианта развития событий. Первый, это, например, мы покупаем вот например, такая дрель-шуруповёрт наша DDF481, mm -hmm. она поставляется в комплектации RTE, там будет 2 5-амперные батареи и быстрая зарядка. Mm -hmm. Все, дальше мы можем докупать тушками, Tushka. да, тушки Z-комплектации наши. Mm -hmm. Второй вариант, если такой полный, под эту модель нет комплектации, есть у нас PSK-набора. То есть это наш фирменный кейс Макпак, мы вам его попозже покажем. В нем будет 2 или 4 батареи uh -huh. и зарядка. Uh -huh. И к ней мы уже можем докупать, опять же, зарядки. Oh, если нет. нам не надо такого большого ассортимента всего, да, мы просто берем наш любимый чемоданчик, в котором лежит зарядка, две батарейчики и радостно все живем. Uh -huh. И в дальнейшем, да, мы сможем что-то докупить, если там на далекую перспективу. Yeah. 40 вольт. 40 вольт. Это наша новая линейка. Чем она отличается от 18 вольтовой? Ну, если мы даже подбрать внимание на цифры, вольтаж uh -huh. повышен в два раза. Это инструмент для высокотребовательного оператора. Uh -huh. То есть это не значит, что он просто хочет что-то помощнее, посильнее. То, кому он действительно нужен. Да, если мы берем, например, УШМ, то данной модели, это модель двадцать 023 g на 2,4-амперных uh -huh. Батарейку мы можем непрерывно шлифовать в принципе, потому что батарейка зарядится у нас за 31 минуту, угу. и пока заряжается одна, мы работаем другой. Этот инструмент защищен от пыли, от влаги, от брызг. Угу. Вот это в цех, да, что называется, может где человек приходит утром, берет ушей в руки и непрерывно ей работает. То есть, это инструмент рассчитан именно на такую эксплуатацию. Ну, то есть, одним аккумулятором целый день может работать? Не Нет. Нам надо минимум два. два. Один заряжается, а -а -а. другим работаем. Разрядился, поменяли а -а, и понял. поехали дальше. Как бы для 90% наверное, пользователей электроинструмента и аккумуляторного это будет полноценная замена. Да, но ценник тут, естественно, будет побольше, поскольку тут, помимо всего этого, очень много технологий. Это и поддержание оборотов, да, это, как я уже сказал, защита от пыли и влаги. Плюс тут уже и регулировка оборотов есть, и подключение к пылеудалению. кого-то это может быть избыточно, да, то есть и всегда нужна золотая середина, да? когда мы покупаем инструмент, чтобы это превратило в зарабатывание денег, а не в коллекционирование. Да, поэтому существует у нас параллельная 18-вольтовая история и 40-вольтовая. Какая тенденция сейчас вообще развития? Что больше покупать, сетевой инструменты или аккумуляторные? Ну, смотрите, наша компания несколько лет назад сделала такую классную акцию, она называлась «Аккумуляторная революция», где мы, покупая по сути, по цене Z-комплектации, нам в подарок давали 3-амперную батарею быструю зарядку, uh -huh. которая заряжала эту батарейку всего за 22 минуты. И благодаря этой акции мы немножко рынок поменяли и люди поняли, что аккумуляторный инструмент – это удобно в первую очередь, поскольку мы не привязаны uh -huh. шнурком ни к чему. Но на самом деле те, кто поработал аккумуляторным инструментом, да, на сетевой уже не очень хотят возвращаться, вкусив этого, этой прелести. Тенденция какая? Весь рынок и переходит на аккумуляторы, поскольку uh -huh. это за ними будущее, это уже и настоящее, если честно. Поэтому сетевой инструмент, естественно, никто не забывает. Да, Есть просто ну, те места, где он не нужен, да, то есть нецелесообразно просто uh -huh. это держать. Да, конечно, там сетевой будет актуален. Но, в принципе, да, если мы говорим про кровельщиков, то, ну, наверное, вы первый, кто скажет, что шнурок на крыше будет лишняя вещь. Шнурок на крыше сейчас уже практически у нас нет. Ну вот. По поводу зарядок. Вот вы говорите, есть быстрые зарядки, есть небыстрые зарядки. Да, зарядки у нас существуют разные. В чем отличие? Если мы берем какую-то базовую вещь, да, вы, как говорите, mm -hmm. приходим в какой-нибудь строительный гипермаркет, там будет, естественно, самые простенькое решения, которые для широких, широких масс предназначено. А, они будут заряжать батарею где-то в районе там, одного часа. Есть у нас быстрые зарядное устройство. они у нас обозначаются этим красивым значочком, можно будет увидеть. А, скорость типа, Да. А, да. А, в чем их прелесть, для чего они нужны? Они заряжают высокими токами, вот, например, 5 амперку. LXT 18 вольтовый, эта зарядка будет заряжать у нас за 50 минут, 3 амперку будет заряжать за 22 минуты. Uh -huh. Нам это дает, что, что у нас если есть две батареи, мы можем просто непрерывно работать. Uh -huh. Это очень удобно. Да. да. Еще откуда у нас берутся такие прекрасные цифры? Максимально два аккумулятора, да, можно поставить. Ну разные зарядки есть у нас есть как вот одна портовая, есть двух даже есть четырех портовое uh -huh. зарядное устройство, да, опять же каждый подбирает под свои нужды. У нас ассортимент очень большой. Что самое классное, вот эта батарейка, у нее срок ее эксплуатации 2400 циклов заряда-перезаряда. Это mm -hmm. такая гигантская цифра, так, если в это, это много, ну, да, очень? Ну, вот как часто вы заряжаете свой аккумулятор? Ну, строитель заряжает, наверное, каждый день. Да, да то есть это 2400 дней. Он может заряжать эти, каждый день батареи. 1400 дней, это сколько лет? Ну, если это дней. ну, вряд ли он 361 дней в году работает, но, да. в принципе, лет на, до 10 лет до нам 10, хватит да. этой батареи, да, если мы будем это ее грамотно да. эксплуатировать. По поводу аккумуляторов, вот, строители очень часто любят их на ночь оставлять, вот придет ему кирдык или не придет, он... Инструмент стал уже помнее некоторых операторов, он не, не дает навредить себе сам. В чем суть? У нас есть технология Star Protection 18-вольтовой линейки. Она вот такой звездочкой красивая тут помечается. А тут есть блочок электроники. В uh -huh. первую очередь, он не дает разрядить полностью к батарею uh -huh. и не дает ее перезарядить. То есть зарядка, она тоже умная, он ее uh -huh. заряжает и останавливает процесс зарядки. Пусть она там хранится, хоть неделю ничего с ней не будет. Uh -huh. Для чего это сделано? Литий, тут батарейки литиевые. Он больше всего не любит чего? Полного разряда и перезаряда. От этого сами элементы начинают разрушаться. Uh -huh. Наши аккумуляторы от этого защищены прекрасно. Плюс этот аккумулятор не дает еще перегреться сам себе. Uh -huh. Когда мы очень интенсивно работаем, да, и аккумулятор сильно нагрелся, он просто остановится. То есть он включится только тогда, когда его температура станет оптимальной. И еще этот технологий Star Protection нам не дает перегрузить инструмент. То есть, когда, например, мы циркулярной пилой начинаем пилить, и сильно на нее давим, она начинает захлебываться, сетевой инструмент. Что в этот момент может сделать? Накрыться. Пустить дымок. Аккумуляторный инструмент такого не допустит, он просто отключится, включится защита. То есть аккумулятор скажет Стой, оператор, одумайся, ты что-то делаешь не так, тем самым мы сберегаем инструмент от того, что mm -hmm. мы его сожгли, и от высокого тока потребления пикового спасаем батарею, соответственно, она у нас опять же живет долго и прекрасно. Mm -hmm. По поводу аккумуляторного инструмента, если работать на улице, пошел дождик, он там намок, он как-то защищен или... Наш инструмент защищен от пыли и влаги. У нас есть технология Extreme Protect Technology. В чем ее суть? Это комплекс мер, которые защищают наш инструмент от попадания внутри влаги и пыли. Соответственно, под проливным дождем, под снегом, в запыленных помещениях мы можем спокойно работать нашим инструментом. То есть ему это не страшно. Александр, расскажите про гарантию на инструмент. Потому что, я думаю, что многие люди, которые покупают ну, шуруповерты, какие-то болгарки, да, они... Четко для себя не понимаешь, что такое нормальная гарантия. Ну, наша компания, наверное, на рынке России славится своей гарантией, да, своим сервисным обслуживанием. Ну, начнем с самого начала. Что такое гарантия производителя вообще, mm -hmm. Ну, гарантия, наверное, это когда производитель сделал некачественный продукт, и, соответственно, ты можешь обратиться с проблемой в сервисный центр. Совершенно верно. Тебе... Гарантия – это то, что распространяется на заводской брак, это что такое заводской брак, да? Это может быть некачественная сборка, да, какой-то контакт плохо uh -huh. соединен, это может быть какое-то некачественное соединение, да, там, например, подшипник стоял некачественный, он разрушился в течение работы. Соответственно, наша компания Матита дает гарантию один год, да, именно на заводской брак. Но если брать по нашему законодательству, в принципе любая гарантия, она только от этого и идет. Почему год? Да, в течение года эксплуатации инструмента любой гарантийный случай он всплывет. Если там реально что-то беда внутри, uh -huh. это всплывет гораздо быстрее. Соответственно, вы можете обратиться в любой наш, из более чем 400 авторизованных сервисных центров у нас по всей стране, можете обратиться, и вам спокойно по гарантии произведут ремонт. Uh -huh. Это же касается наших аккумуляторов. То есть, если в течение года они выходят из строя по причине какого то заводского брака, да, их также uh -huh. вам меняют. Именно меняют? Да. Наши аккумуляторы, они не ремонта ремонтопригодные. Они uh -huh. умные. Они этого просто не разрешат сделать, залезть к ним внутрь. Соответственно, в каких-то больших цифрах мы не видим смысла запутывать клиента, да, вселять в него какие-то надежды. Mm -hmm. Если человек, оператор, который работал неграмотным инструментом, да, например, перфоратором вмесил, что-то замешивал, да, перфоратор не предназначен для этого на и нагрузки. Для этого существуют у нас миксеры строительные. И у него вышел и строят фиксатор патрона, это не гарантия, как, как ни крути. А если ударный механизм человек работает, по стандарту, по паспорту написано, да, том, что работать mm -hmm. можно там, до двенадцатого бура, вот он работает двенадцатым буром, и у него перестает держать оснастку патрон, да, это гарантийный случай, соответственно, ремонт mm -hmm. будет произведен. А как вот узнать человек, э, на перфоратором, например, месит, смесь, накрывается перфоратор, он приходит, говорит, я вот дырки сверлил, ну, в сервисный центр тоже не первый год на белом свете, Можно в принципе, конечно, возлецов, да? конечно. ну сервисный центр прекрасно знают все поломки, да, что-то новое сломать в инструменте сложно, все уже сломали до нас, да, и они прекрасно это все диагностируют и видят. Кстати, вот по поводу гарантии, да, у меня сейчас вспомнился вопрос такой интересный, вот щеточный и бесщеточный инструмент, я вот замечаю сейчас, вот, ну, уже не сейчас, но там 3-4 года назад, мы впервые познакомились с бесщеточным инструментом. Про это что-то можете рассказать? Как вам знакомство, расскажите мне сначала? Мы бы раскупили шуруповерт. Но отличия пресс... почувствовали? Ну, я сам руками не работаю, я особо <свист> не почувствовал. Но в целом я понимаю, что бесщеточный инструмент он намного <свист> лучше, да? Конечно. В первую очередь, что нам дает технология бесщеточных моторов. Наш инструмент маркируется BL-мотор, если мы хотим, чтобы у нас он был бесщеточный. <свист> если вы обратите внимание на корпус этого шуруповерта, да. <свист> Он очень маленький. В первую очередь, чем они хороши? Это их компактность и легкость. Они при своих меньших габаритах выдают больше. КПД если щеточные аналоги. Эти двигатели, они не обслуживаемые. Что это значит? У нас нету щеточного узла. Угу. У нас нету щеток. у нас нет трения, у нас нет искрения. Нам нечего туда идти. То есть они намного надежны. Они надежны, совершенно верно. Поскольку туда не надо лазить. Угу. Тут есть блок умной электроники, который нам позволяет ими управлять. Если очень просто объяснить, если мы правильно эксплуатируем инструмент, неперегружаемого, то это практически вечный двигатель для нас будет. В этом разница. Ну, он мощнее, он мощнее, легче, проще в эксплуатации. Угу. Есть, Александр, у меня вопрос по поводу шуруповертов. Первый вопрос это по поводу скоростей, их две здесь. Какая скорость для чего нужна? И второй вопрос это по поводу есть там шуруповерт дрель, есть шуруповерт ударный. Сфера применения этих шуруповертов, какая? Окей, okay. ну давайте по порядку. Если мы берем обычную дрель-шуруповерта, uh, у нас есть тут две скорости. Вот uh -huh. она у нас сверху, такой переключатель. Uh -huh. а всегда на шильдите у нас указано, какая скорость соответствует каким оборотам. Uh -huh. В основном первая скорость предназначена для закручивания крепежа. То есть, если мы закручиваем саморезы, мы это делаем на первой скорости. Uh -huh. Там в зависимости от модели, это там от 300 до 500 оборотов в минуту. Это более... Мощная скорость, да, она менее низкооборотистая, но она больше крутящего момента передает. Вторая скорость это скорость повышенная это скорость в первую очередь для сверления но сверление небольшими диаметрами то есть если нам нужно там от первого до если мы сверлим металл мы это делаем на высокой скорости угу. если мы сверлим там допустим до десятого диаметра дерева угу. а это делаем мы на второй скорости это будет более производительно и удобно но если мы начинаем сверлить большими диаметрами да, допустим нам надо в древесине сделать отверстие 16 мм да, пусть даже 26 миллиметров, mm -hmm. да, это надо брать первую скорость. Во-первых, для чего? Мы на вторую будем сжечь оснастку. Поэтому большие диаметры сверли на первой. Я раскроем вам страшную тайну. Mm -hmm. К каждому инструменту прилагается такая классная штука, как инструкция. Mm -hmm. В принципе, если мы к ней обратимся, в ней будет все прекрасно написано. И сфера применения, как можно делать, и как нельзя. К сожалению, у нас на рынке преобладает то, что все пренебрегают ей. Yeah, yeah. Ну, в принципе, если вы хотите долго и радостно пользоваться своим инструментом, в первую очередь я всем советую почитать инструкцию. Там все красиво, четко и емко написано uh -huh. касательно кого, где и зачем нужно применять. Если мы хотим поговорить про разновидности шуруповертов, то я предлагаю нам убрать все лишнее со стола и Давай. сейчас обратиться к ним. Ну, теперь поговорим про шуруповерты. Кто они такие и с чем их едят? Uh -huh. Ну, все самое стандартное и нам понятное. Это вот обычная дрель-шуруповерт. Почему она дрель-шуруповерт? Да, у нее есть быстрый зажимной патрон. Угу. Соответственно, в первую очередь этот инструмент направлен на сверление, поскольку можем зажать сюда сверло угу. и им сверлить. вторую очередь он уже направлен на заворачивание крепежа. Угу. Для этого у него есть предохранительная муфта, которая нам позволяет не сорвать шляпку или не утопить шляпку самореза чур сильно. Дальше двигаемся. Следующее, что у нас бывает, это ударная дрель-шуруповерт. Uh -huh. То есть, чем она отличается от обычного, что у нее есть функция удара, да, молоточек, осевой удар Она предназначена в первую очередь для сверления кирпича uh -huh. Почему кирпича? Поскольку если мы перфоратором начнем сверлить кирпич, он просто лопнет, особенно если он пустостенный uh -huh. а Работать по бетону, ну, это такое себе удовольствие, это не слишком производительно. для этого опять же существует перфоратор То есть ударная дрель-шуруповерт, она делает все то же самое, плюс uh -huh. функция сверления в кирпиче, ну или там в газоблоке, в пазоблоке, да, в чем-то таком достаточно хрупком. Смотрите uh -huh. ну, а то, что мы видим, правильно это называть ударный шуруповерт. Uh -huh. Он также известен как импакт, винтоверт, кто как его не называет. А да, если говорить по-русски, это ударный шуруповерт. Видим, да, что быстрозажимного патрона uh -huh. у него нет. Соответственно, слово дрель к нему уже не особо применимо. Почему ударный? Тут функция удара совершенно по-другому реализована, нежели в дреле-шуруповерте. Тут тангенциальный удар. Если очень просто на пальцах объяснять... Представим, что нам надо закрутить сильно гайку. Да, mm -hmm. обычно что люди делают? Надевают ключ на нее, и молотком бьют по ключу. Mm -hmm. Да, и, соответственно, проходит заворачивание. Тут такой же принцип работы: тангенциальный удара. То есть молот бьет по наковальне, и она mm -hmm. под своим давлением начинает его закручивать. В чем главное преимущество этого инструмента при работе с крепежом он очень легкий. Mm -hmm. Да, вот мы можем посмотреть. Мы можем посмотреть. Можно посмотреть. Ну, да, Причем у этого 115 ньютонов на метр крутящий момент, а у этого 175 Он его еще и мощнее. Uh -huh. Следующее преимущество uh -huh. именно тенденциального удара, что у нас никогда не будет э, накисть никакой нагрузки. То есть uh -huh. мы можем работать буквально одним пальцем, завернуть любой глухарь, который нам нужно. Uh -huh. Тут еще какая будет у нас обратная отдача. Для этого существует такая рукоять, чтобы у нас не намотало. Соответственно, это ударный шуруповерт. У него много скоростей, я вижу. Ну, если мы говорим конкретно про эту модель, то это DTD-171. На данный момент это флагман 18 вольтовой линейки. Помимо того, что он очень маленький, компактный, отлично лежит в руке, он еще и очень умный. У него много вариантов работы. В первую очередь, это четыре скорости, которые мы можем выставить. Плюс это дополнительный режим. Это как режим работы по дереву, режим, который нам на мелких оборотах позволяет засверлиться. Uh -huh. саморезом, да, когда нам надо только попасть. А потом уже электроника сама поддает обороты, и он начинает закручивать сам на uh, полных оборотах. Следующий у него есть режим Т1, Т2. Это работа по тонкостенному и толстостенному металлу. Ой, как ровельщик. Прекрасно знаете, uh -huh. да, на какие саморезы с шайбой uh, крепится покрытие. Так вот, электроника сама останавливает шуруповерт, когда шайбочка чуть-чуть расплющилась. Uh -huh. Она не дает ее расплющить полностью, то есть до идеального момента. И оператор ее не перетянет, Соответственно, она не нарушится, крыша не будет течь, думают за нас шуруповерт, мы только механически работаем. Еще режим есть по работе для типа с картончиков, когда тонкостенный металл мы соединяем. И еще плюс режим откручивания гаек. Как это работает? Ну, поскольку 175 ньютон на метр. Откручивание или закручивание? Откручивание. Угу. Ну, мы можем крутить гайки спокойно, поскольку мощности ему хватает. Меняем мы колеса на машине, угу. берем, ставим сюда переходничок на квадрат спокойно, да, и начинаем отстреливать гаечки. Очень часто, поскольку ворота большие, когда гайка уже слетела, она может куда-то улететь, она в глаз угу. или еще куда. В этот инструмент он сам останавливается, в момент, когда падает нагрузка, соответственно, угу. гайка у нас никуда не улетает. Вы еще так много рассказываете про, крутя... про крутящий момент. Тоже расскажите, что такое крутящий момент, насколько это важно или не важно. Ну, крутящий момент, да, это один из первых показателей мощности инструмента. Для чего, как мы можем ориентироваться в нем? Грубо говоря, для большинства задач, которые мы пользуемся обычным шуруповертом, да. 35-40 ньютонов на метр, которые у нас указаны в паспорте или в каталоге, нам хватает за глаза. То есть мы можем закрутить до там, сотого самореза спокойно, мы можем спокойно работать 13-м сверлом по металлу, и там в дереве, ну опять же, в зависимости от редуктора, там, до 30-го плюс-минус диаметра. Если нам нужны какие-то более продвинутые задачи, да, например, у этого малыша 115 ньютонов на метр, что он нам это дает? Мы можем большими сверлами Левиса с такими длинными, 26-28 делать большие глубокие отверстия. Нам это как раз позволяет. По работе с крепежом, если мы берем вот эти малыши, а, тут ньютонов на метр будет много, прекрасно, да, и в шуруповертах они нужны для там, закручивания глухарей, да, то есть если у него будет 60, естественно, он с ним не справится. А также они очень важны в гайковертах, поскольку именно закисушую гайку, чтобы открутить, нужно много усилия, и как раз вот это вот и есть ньютонов на метр. Mm -hmm. Чем больше, тем мощнее. Но главный вопрос ⁇ целесообразности. Всегда ли нам нужно столько мощности? То есть наши потребители как любят. Мне нужно самое мощное, самое большое, самое крутое. Я этим пользуюсь раз в год. Но пусть оно будет. То есть вот такой шуруповерт для домашнего использования даже для половины профессионалов он не нужен. Он тяжелый, становится громоздкий. Но зато мощный. То сколько? 115. 115 это много. Да. Uh -huh. Это много. Вот порядка 40 нам uh -huh. будет хватать для 90% наших задач. Uh -huh. А здесь 175. Это тоже много, да? Это очень много. Ну то есть это такой мультиинструмент, мы можем и за счет того, что у нас есть регулировка скорости крутите там и 35 й саморезики, угу. а можем и 200 й саморезиком закрутить. Можем пойти и гайки поснимать, а можем пойти и маленькие клопики по металлу закручивать. То есть именно тут решает не столько крутящий момент, сколько умная электроника, которая нам все это позволяет реализовывать. Что, давайте попробуем поработать чем-нибудь? давайте. Начнем мы с DTD-171, с нашего любимого ударного шуруповерта. А какая скорость вы поставили? Я поставил вам интеллектуальный режим закручивания саморезов. Как mm -hmm. раз мы посмотрим, как это работает в действии. Единственное, при работе ударным инструментом обязательно пользуйтесь правильной расходкой. Правильная расходка, это которая рассчитана под тангенциальный удар. Обычный расходники, они будут mm -hmm. просто лопаться, они не рассчитаны на такой крутящий момент. Например, да у нас есть отличный наборчик. никаких проблем не будет? Нет, да? ну просто вы не, сможете, вы не сможете нормально работать. Например, у нас есть Impact Premier, наша серия, топовая на данный момент, но как раз мы попробуем, давайте, и работать. Легко и просто. Почувствовали, да, что вот да. он вначале Думает, на конечно. маленьких оборотах. То есть это сделано для того, чтобы мы могли засверлиться. Даже с вот одной рукой, если работаем, не держим крепление. И он сам выводит его на обороты. Угу. Как комфортно работает? Да, да, да. Теперь вот прямо для сравнения, сейчас сразу давайте попробуем обычным шуруповертом. Это... Опять же, наше преимущество, да, что у нас есть одна батарея. И мы можем работать различным инструментом. То есть тут саморез уже поменьше. хорошо крутит но разница, разница вот да у -у -у -у. сразу она и ясна очевидно во первых тут мы сами контролируем нажатие у -у -у. сами давим да, помогаем ему чувствуем наг нагрузку на кисть тут у -у -у. всего этого нету да, поэтому да. он и предназначен на закручивание в первую очередь очень классная вещь всем рекомендую кучу посерьезнее что? ну да мы уже говорили что крутящий момент это как раз история про крупный крепеж у нас есть небольшой глухарик Предлагаю в торец нам войти, чтобы не насквозь. Так, какую скорость? А, а вот реальность? мы также можем в интеллектуальном закручивании это сделать. Так, не докрутил. Да докрутит и утопит. Да. Угу. Соответственно, да. с таким крупным крепежом быстро, легко и комфортно Если бы мы это делали ударной дрелью, угу. шуруповертом Мы бы чувствовали вечную нагрузку на кисть и угу. рулили У И могли на... бы в конце получить удар по рукам Нагрузка Тут... на кисть вообще не ощущается Она отсутствует в принципе, благодаря а конструкции открутить. Не сможем, надо было шайбочку ставить чтобы открутить а -а -а. Утопили слишком мы Утопили, его да. А теперь мы посмотрим, зачем же нужна эта вещь как раз нам нужна для... А, для того, чтобы просверлить дырку. Отверстие. Отверстие. Говорили, что работаем большим диаметром, мы на первой скорости. Он и на второй справится, он просто спалит сверло. Какой аккумулятор сюда лучше всего? Да, давайте тоже же самой двоечка, прекрасно она с ним справится. уже чувствуется кисть да нагрузка идет ну соответственно мы с вами видим вроде все это шуруповерт да но каждый предназначен для каждого есть своя задача все это для сверления крупным диаметром Ударный шуруповер для крупного крепежа, ну и аккумуляторная дрель шуруповер – это такой универсальный боец для не особо сложных задач. Александр, спасибо большое, то, что показали ваш демо-рум. Очень было интересно, очень много полезной информации. Теперь я немножко лучше разбираюсь в инструменте Макита. Вы хотели пару слов сказать тоже? Да. Ну, во-первых, я думаю, Павел оставит ссылочку в описании на посещение нашего шоу-рума, да, который да, да, можете пройти, можете пройти, да, оставить заявку и прийти ко мне в гости. Ну и во-вторых, совместно с Павлом мы хотели разыграть шуруповерт между подписчиков Павла. Вот такой прекрасный, это моделька DF333, она на 12 вольтовой платформе CXT. Отличный помощник для дома и даже для некоторых профессионалов он mm -hmm. подойдет. Что нужно будет сделать? Нужно будет подписаться на канал Makita Russia на YouTube. И оставить комментарий под этим видео «Хочу шуруповерт». Как выберете? А с помощью специальных сервисов, я думаю, mm -hmm. мы сможем выбереть, выбрать победителя. Все, тогда спасибо большое. Спасибо вам. Да. Ждем Все, всем, ребят, всем пока.